Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Вот и настала среда, 10 августа. Первое открытие Великого Хранилища. Уверен, вы получали оттуда что-то полезное, что-то реально классное и кайфовое для себя. Но тот, кто еще не взял оттуда Виклилут, досмотрите видео до конца, и уверен, вы как-то пересмотрите свое отношение к Викли Луту вообще в принципе. Но, само собой, это будет полезно только тем людям, которые занимаются мификрейдами. Те, кто не занимается мификрейдами, для них, конечно... Не особую полезность будет это видео иметь. Но все же. Что у нас получается? Четвертый сезон принес массу механик касательно каких-либо вещей. Можно делать разные сетики, можно за динары покупать пушки и тринкеты, можно, убивая боссов в эпохальном режиме, получать древние шифры, объединять их 20 штук и получать искорку, которая апает нашу вещицу из судьбоносного рейда или купленную за динары, в шмотку мифик айтем левела. Условно, 17 августа, 18 августа я доделаю квест на 30 убийств боссов, получу динар, пойду к брокеру, куплю пушку 285, и потом по ходу всего этого кд, там к числу 20-22 ближе, апну уже пушечку до 311, -го. почему? Потому что кроются мифик рейды, и... Убивая босса в мифическом режиме, мы получаем ошеломляющий древний шифр. Объединяя их 20 штук, мы получаем священную искоркутворение. творения. И этой искрой мы можем бафнуть вещицу из судьбоносного рейда. Или купленную за динары. То есть я просто-напросто заимею 311 молот первого арбитра. Примерно в числах в 20-х. Может быть чуть раньше. Как-то так это все получается. Именно поэтому. 304 четвертую пушку из Великого Хранилища брать не нужно. Вот как-то так, такая интересная довольно-таки мысль. Само собой, эта мысль теряет свою актуальность, если вы играете на разных специализациях, или если вы просто-напросто не рейдите в мифике. Думайте? Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!